Остается мало времени, практически совсем чуть-чуть, Но я еще раз наберу этого сладкого воздуха в грудь. Еще раз набьюсь этой бесконечной воды И двинусь дальше вслед за пламенем зеленой звезды. Если что-то не сказано, если скомканы и смяты слова, Дело не в моем сердце, виновата моя голова. Но мы пришли сюда на вы, мы уходим на ты. Нам не нужно будет слов в момент восхода зеленые свисты. Накидывали сети, вязали к ногам волны Но нельзя поймать феникса Он ходит по дорогам луны Пятна крови на груди Последний бросок с высоты Мы увидимся опять в момент восхода зеленой звезды Я не извиняюсь я твердо знал, чего я хотел, Я пил, как я пил, и я пел, как я пел. Добро пожаловать в пламя, Мы выйдем из него чисты, Мы увидимся опять В момент восхода зеленой звезды.